Эта система способна обогреть 30 квадратных метров. Она состоит из камина, который быстро нагревает и теплоаккумулятор. Набирает тепло и выдает в течение ну, где-то 15 часов, потом постепенно оставляет. В итоге, как только приехали, стало тепло. Потому что быстро нагревает воздух вот металлический. И такого даже до следующего обеда. До обеда следующего дня. Потому что нагреватель нагревает здесь еще соседнюю парилку. Угу. У нас 15 часов время. Теперь мы смотрим как наша печка, печка наша 90, 48, 47, 50, 56, 59, духовка верхняя 66, внутри у нее 150, ну неплохо, тоже можно что-то запекать топили мы яичницу топили мы ее в 10 начали да сейчас уже 5 часов прошло и смотрим хлебную камеру 5 часов прошло в ней 230 градусов вот сейчас самый хлеб то и запекать а тут мы рановато поставили да? Да, ну, рановато. У, нас. Он у нас снаружи был очень-очень румяный, слишком румяный, да? А внутри был чуть-чуть клёклый Не успел так. Ну вот тут печка Сожгли мы где-то больших поленьев 11 В доме Сколько мы сожгли? 11 больших Это много да Ну, учитывая, что на улице был мороз А дом не ну, сильно утеплен. Не прогрет вообще. Вот сейчас в доме 23 градуса. И дверь открыта была еще. Да, еще дверь была открыта, кстати. Так что, в общем-то нормально. И печка ничуть не остыла, вполне себя хорошо чувствует. Вот, что еще? Теперь пойдем посмотрим камень. Сколько там стеночка остыла? Ой, кошек-то кошек. Приятное место. Приятные люди. Приятно работать. Так. Ага. Так. У нас эта стеночка до сих пор теплая. Стенка у нас 32 градуса. 32... 32,6, 32,3, 31, 29. Ну понятно, книзу то она холоднее становится уже. И потом сейчас 3 часа дня. Топили мы камин. Если мне правильно помнится, в 9 или в 10 вечера, вчера, 32 градуса в парилочке, 36. Ну да, вот при этом потрогать печку такая вот стеночка здесь мы не стали ничем покрывать повторюсь покрыли только вот два нижних кирпичика камни вот ну камни оставили понятно да в парилочке у нас 27 29 даже. Ну проверим градусники сверим часы да 29 вот оно вот оно ага. есть все совпадает ну вот так это выполнил немов александр предыдущую печку хлебную, которая печет хлеб вот выполнил Михаил немов и его отец опять же немов александр а это сын немов александр михайлович все сделал так что обращайтесь, поможем всегда. С радостью будем строить вам такие вот не дорогие, но довольно эффективные отопительные устройства.